What is happiness for you? Если вы не знаете, с чего начать выращивать грибы, проще всего сделать, заказать себе какое-то количество, которое вам будет интересно, или просто для хобби. Можете заказать какое-то количество блоков. Отправка по Украине, новой почтой. Есть разные... Сорта грибов М5, П80, П77 Можно заказать как новые блоки, так можно заказать отработку Там вообще низкая цена, но вы увидите, что если вы их разместите где-то у вас в саду То на протяжении полугода вы будете собирать с этих блоков еще грибы Вся информация есть у нас на канале Вы можете зайти и посмотреть относительно всех способов выращивания в помещениях Или на улице, на приусаденных участках